И вот смотрите, породистое домашнее животное нужно же спаривать с таким же породистым домашним животным, правильно? У людей так же. Аристократы с аристократами, оказывается, должны быть. Я общалась с одним аристократом, ему родители запретили со мной спариваться. Они говорят, нельзя, нельзя. Они говорят, она колхозница, они на меня, она колхозница. Я говорю, знаете что, за такие слова вас бы в моем Сорочинске на деле. надели. И заметьте, я сказала не о деле, а на деле, бытло рублевское. Так обидно, так обидно.